К Новому году покупали себе бытовую технику и получили в подарок купоны. Зарегистрировали их на сайте и поучаствовали в розыгрыше. И сегодня получили целую гору подарков.